А вы знаете, в чем разница между бронзером и скульптором? Скульптор всегда холодного оттенка, так как это имитация естественной тени. Он наносится небольшой кистью на те участки, которые мы хотим скорректировать. Например, скулы, лоб. И нос. Бронзер всегда теплого оттенка и может содержать легкий шиммер. Он служит для создания эффекта загара. Наносится большой пушистой кистью на те участки, которые быстрее всего загорают. Выступающие части лба, выступающая часть скулы, косточка под бровью, кончик носа и подбородок. Вот так! А вы знали об этом?